он сорвется вместе с лазером сейчас вот сорвется петля и пиздец нахуй вот она сейчас сорвется петля сейчас сорвется петля сорвется ёпты! петля сорвется блядь, говорил же нет. Сердце синего затеряло, развелось своим сама светом, за дюраевым бортом шум мотора, синева лежит открыт, как краска, ты не со синевым не утонет. Это мы, а не сказка. Мужики, вот, для до чего доволь, да сука, пьянка, блядь. Летел я оттуда. Летел дальше, блядь. Летел я, долбае, блять, как я здесь прошел, блять, я вообще нах, не знаю ладно я прошел долбоеб ёпты дальше прошел блять дальше прошел блядь. как на я живой еще остался блять вот мужики блять хотел машину отдать на сервис, блять, сделать, нахуй, все, блядь. все, все арки, нахуй, боюсь, блядь, в салон, нахуй, глянуть ёпки. дальше арки, блядь. просто, блять, просто, блять, Просто, блядь, три лям в говно, ёпты, вон, блядь, и все нахуй, бля, мужики, не бухайте нахуй, на рыбалке. Спасибо, Никита Андреевич. Спасибо, я забыл ваше имя. Гад. Давайте еще раз. Короче, гаишник ничего не заработал в Ташкенте, Злой стоит. И тут едет пожилой узбек на Ишаке. Он его останавливает и говорит, ты превысил скорость на Ишаке. Этот пожилой узбек говорит, как я могу превысить скорость, когда я его бью вот этой палкой, чтобы он двигался? Он вообще не двигается. Этот гаишник говорит, как ты можешь бить Ишака вот этой палки? Это ведь маленькие наши братья. Ну-ка, слезай с Ишака и проси извинения у Ишака. Это пожилой узбек, еле-еле сходит с Ишака, встает на колени и говорит, извини меня, Ишак, я не знал, что у тебя старший брат в ГАИ работает. Вы рядом с людьми, на жизнь жалуетесь, и на каких-нибудь людей. Вы просто показываете им, что они тоже поступать При каждом, при каждом прогрессе хвалите себя за целеустремленность. То есть не акцентируйте э, свое внимание на недостатках, а акцентируйте... Даже. С этой Что вы ожидали увидеть косатку? Нихуя Вот пожалуйста кабан Здорово дядька Как ты тут блять оказался? Охуеть вообще Оху... Делая ремонт в доме Скрыл старую дверь Скрыл Зашитую зашитое старое окно под слоем зашивки фанеры оказалось очень-очень хорошая ниша Мадера фетяска. Крепкая белая, Кабернет Амани, Черт его знает что. Дебют СССР, горе крепкая, Азов Вино, раз-два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девятью четыре, двадцать восемь, тридцать шесть, тридцать шесть, тридцать шесть, тридцать шесть, бутылок счастья. Чтобы вы понимали, ребятишки, скорость 60, этот пиздюк едет без шлема, без на своем ебаном самокате. Это просто пиздец. Попробуй так пиздец. Нет? Ну что? Зайдём, Хреновно, зайдём Пошли нахуй. еще ралокси. Туда смотри. Смотрим сюда, представляемся. Павел Кравченко. Не знаю, я что? еще не сделал, Валерьевич. Давно ты так ездишь? Да нет. Суди ранее, нет? Нет. А что это такое? Что за Да я не знаю, машину забрал. Ну быстренько содрал, блин. Давно так ездишь, блин. Для меня караулишь, возле дома моего встал. Да нет, я это, замороженный, заехал. Давай быстренько. Я такого не видел, вообще. Друганам своим передай, блядь, кто с такой хуйней ездит, блядь. Вот это старая моя кеда. Отправь ему двадцати человеком, и будет тебе много-много счастья. Если не отправишь, будешь таких же ходить всю жизнь. Ребят, может ну, уже идут тема. Обратите внимание, какая Панамера.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 Special Edition KPA 35. На 35 лет ему подарили этот прекрасный автомобиль, бля, я ебал. Тут просто ну, от эмоции Бля, не знаю, передаст камера это или нет, но, бля, это реально надо видеть живую, блядь. Вот такая машина, была 7 лет. надеюсь, что он будет торопить. Да ну там палка стоит. Он держится за палку, а савозаки. Да ну что вы гоните? Там еще одна палка стоит. Ди, там рукой проводила я, там ничего нету. Иди, вот так. Не, не, не, не, подожди. не, вот Дед, но... в твоей молодости геи были? <сесс> не, не знаю, геи были или нет, а пидорасы были всегда. Культы палешь. У тебя такое выражение лица, как будто я не знаю. Как будто я набухался, да. Как будто ты набухался. Так я и так набухался. Опа. Чувак, повторяй за мной. Вау, вау, вау, вау, пчау, пчау, твау. Вау. Пуа, твау, пшау, Блять, не получается, я лучше баранов, блядь, буду пасти. Только в Дагестане! И только в городе этот Манас поезд уступает дорогу автомобилистам. Вот натуральная картина. Все горит, светится. Поезд нас пропускает. Сигналит еще. еще сигналит, кстати. Чуть -чуть да. Поезд... Девушка, здравствуйте. Я от Саши Белого. Заказ можете принять? Нам нужно убрать Серегу упрямого с пятилетки по рыбу. И Витя, полторашка, цыган. И за все, что мы сделаем, отвечать будут ваши повара. Спасибо. Я хотел э, поступить на повара, но, но как я танцую, хорошо. А, а у нас таких нет э, техникумов, э, техникум, э, танцевальных. Вот. И танцую? я танцую типа что-то наподобие уличного. показать нам? Ну могу. Вот, ребят, долгожданное видео, кто там хотел поставить колеса, наконец-то все как надо было бомба ну и скромный щиток чик-чик со всякими тут моментами. Серый, ты оху... Серый, блядь. Я, блядь, дура. Да, машинец. Че необычно, нормально, а день. Жори, да, говори. А почему твой шаг с куладами ходит? Потому что китайцы нахер его это съели. Бабушку, дедушку, брат, племянник, всех убили. Съели эти китайцы их, поэтому... У меня один идис шаг остался в деревне живой. Остальных всех нахер, и шагов, легушек всех съели. Короче, у него сейчас я организовал ему iPhone 6, новая марка. Но ну, он с ножом уходит еще. Если его поймают сразу, он как китайца увидит, он сразу мне набирает. Жорик, побыстрее беги, меня зарежут. Я подхожу, сразу его спасаю. Ну ладно, все равно китайцы не воруют. Наши пацаны за деньги. Ишаков ловят, режут, потом эти китайцы мадают. Поэтому берегите своих Ишаков могу сказать, что Ишаков через два года не останется ни одну даже. Это я вам гарантирую. Давай, Жорик, давай. Пока-пока. Да. Салон, драйв. На зиму втори. 99-м вашем. 99 й 8 Семьсот пятьдесят тысяч, тысячи пятьсот километров вверх Ах, Давай-давай-давай, еще, еще. Стой, вперед давай, вперед давай, И прямо, выезжай. Все, я включил. Давай-давай-давай! Есть! Мы это сделали! Покажи класс, Тём! Во, вот так надо ездить! Креветки на водопой! Видишь, даже креветки! И то в пятницу пиво пьют, смотри как, смотри как хлебают. Сейчас все выпьют, вот суки-то, а. говорит, не стесняйтесь. привет. Сейчас пиво привезут и начнем. Короче, когда тебе жена не работает, а тебе говорит, давай мне деньги, да, не педикюр мы не дам, я тебя отучаю. Вот так вот, ключи берешь и говоришь ей, уважаемая, Хочешь себе новые вещи? Пожалуйста, бери их и, пожалуйста, так суй сама смотри в окно. Стоит нева, садись туда, так суй, сама смотри в окно. Стоит садись туда, таксуй сама. Я просто не хотел поругаться. У тебя 500 вещей, но не важно одеваться дома. Это вопрос, как обижаешься, сколько можно тебе дома? Ничего тут не нравится, не нравится. Не нравится, а я ненормальный весь. Ты посмотри, вокруг тут будто этих нормальных лес. У остальных, до походу, дома вообще. Я остаюсь со включенными, маячками, что позволяет мне отступать от дорожного охранения. Да. Раньше не было прохода здесь. Еб... Как он сюда смог доехать, а? Ну, ты знаешь, это очень трезвый поступок. Да? Очень. Надо Слушай, оплотку. а какая, какая крепкая машина. Бога, да. Ты представляешь, он прошел через... Сквозь стену. Через бетон. Спортфокус отдыхает. <свист> <свист> <свист> Японский бог. Вот это нифига себе. Что такое помела, блядь? Что такое помела, блядь? головой стукайся, Помэла Если ты не Где? Где, блядь, фрукты? Эти, блядь, одинаковые, сука, фрукты Где помэла, блядь? Где помело, блядь? Я спрашиваю, я тебя спрашиваю Наконец-то, Пал Палыч Пал Палыч, давай Давай, дорогой Давай Давай Давай Вижу, еле тянешь Ой, Балаговская заправка. метров плюс офисные помещения готовая инфраструктура 120 миллионов рублей нашим скидка 12 прикольная конструкция называется миллион из монет номиналом 1 рубль высота 3 метра вес 3 тонны вот так выглядит миллион рублей можно в принципе его накопить и выстроить интересно очень даже интересно. ну реально, облики слушай стоит же конструкция надо обычную семерку сюда поставить чтобы стало ясно насколько она такая вот только полчаса надо. и сколько мощи 200 плюс да? Да. Прикинь, вот, вот, вот, вот на это? На это. У меня нога больше, чем эта машина. <с> да <ладно. с> Это твоя нога, не летает? Да. 0,200, 12 секунд. 0 200 сколько? 12 12. Сквам. Август. Согроб. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Работаете, да? Да, работаем. Не, серьезно, на погрузчике работаете? Ну конечно, я просто так сижу. А -а, а, а этот планировка что стоит? Семь тысяч час. Семь тысяч час? Да. А дешевле никак? Нет, совершенно не так. А почему? Вам что-то не нравится, молодой человек? Ну, как бы, да, дорого. Если что-то вам не нравится, купите себе вот такой погрузчик и хуярь на Спасибо, доходчиво. До свидания. Я начинаю набор в мою партию. Партию лентяев России. ПЛР. Если ты настоящий лентяй, Вступай в нашу партию. Мы будем выступать за такие инициативы, как пенсионный возраст с четырех лет, оплата труда едой, ну и, конечно, мы будем очень рано вставать, чтобы побольше нихуя не делать. Партия Лентяев России. Мы ждем тебя. Друг, ты куда? Смысле. Ты оплатил-то вас? Я королем являюсь. Кем ты являешься? Королем. Королем? Да. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдите. И что, раз ты король, можно забирать товар не неоплаченный? А вы зачем со мной воюете и деретесь? У меня деньги... Мы с тобой что? Воевали не дрались, зачем? Воевать? Вы, да, зачем вы воевали и дрались Нет. Давай, заходи. Давай, сейчас. Вызывай полицию. Дорогие друзья, вы думаете, что вы сейчас говорите, особенно те, кто против пенсионной реформы. Я переведу на русский язык. Сегодня, подчеркиваю сразу фундаментальную вещь. Возраст пенсионный для грамотного анализа никогда является главным. Это возраст пенсионный, это лишь всего лишь э, следующая функция из главного аргумента. Так вот. Если мы претендуем на развитую экономику, мы по пенсионному обеспечению, мы -то находимся в рамках лидеров. Ни хрена себе! Еду на рыбалку, ребят! Смотрите! Смотрите! Тверская область! Еду, блядь, на рыбалку! Верблюды блядь, По дороге! Это, ж блядь!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 Сейчас я вам покажу, что такое настоящий челлендж. Гуччи со скидкой 232 евро. Хочу вам показать три похожие модели. У них душка такая же, эти Гуччи со скидкой 312 евро. И эти Гуччи со скидкой 208 евро. Как видите, здесь отличаются. Причем пока несколько новых моделей очков Гуччи. Вот эти вот стоят 20 рублей со скидкой. Вот эти вот стоят 25 рублей. Это новая модель 2019 года. А вот эти вот Гуччи стоят 15 рублей со скидкой. У них немножечко поломана душка. Весь этот мусор можно купить в торговом центре Silvair. И ходить все лето интересным человеком. Ебанутым, но интересным. Что, дружище пенсию тебе не выдают да все а? пенсию не дают ты каком звании это да я вообще не мент ты не... а почему ты а в ментовской форме ну чтобы так да. ехать куда ехать ты не снимаешь на камеру да вот ты прикол поймал вот ты нихуя тип конечно и что, 15 15 А чем мусорам больше не дают денег не дают не дают думаешь это мышку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 И попили русский водка на третьем этаже. Я выгляла и говорила: О, Россия не было, но я тоже попробовала русский водка. Ну и как, и как? Первый, раз и последний раз. Гонки, ёпты, гонки! Речная полиция, рулит ёртой. Федя ищет водку. Копаем уже часа три. Воткнули лопату для ориентира, закопали водку. Потом дети нашли медузу. Вытащили эту лопату. Пошли мочить медузу. Обратно засунули лопату, только уже в другое место. Уже пол пляжа перекопали. Федя расширяет поиски. Вот решил заправиться в Родниковке. Иван Витальевич, Ну тут одну тему увидел. Посмотри, пацаны на чем приехали. Какой-то еще нихуя не видел. Нормально, летчики. Пацаны все снимают. Штурвал. Все, как погожено. Я с поворотниками. Все как положено. В официальном ответе на жалобу из надзорного органа Айман Умарова не нашла свое имя и фамилию. А вместо этого обнаружила крайне нетривиальное, даже оскорбительное обращение. Обращаясь ко мне, пишут уважаемая Пупкина Залубкина. Это подписал государственный служащий. Это подписал исполняющий обязанности прокурора. Вот этот ответ, он более чем... Показывает отношение сотрудников прокуратуры к проблемам людей.